Согласно прогнозам астрологов, в наступившем году нас ждет много нового в образовании, медицине, а планеты выстроятся таким образом, что будут гармонизировать нашу личную жизнь и помогать прогрессу в делах. Тем не менее, есть удачные месяцы, а есть не очень. Чего ждать, к чему готовиться, спросим у астролога Веры Белашвили Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, ну если в целом а, характеризовать вот этот наступивший год, какой характер будет у этого тигра? Наступивший 22-й год водяного тигра. «Тигра» — это год, который нам обещает очень много активности. Тигр сам по себе, животное достаточно динамичное, очень независимое, очень авторитарное, очень сильное и очень харизматичное. Это, ну, будем говорить, основные качества любого человека, кто хочет, чтобы в этом году была удача на его стране. Но это водный тигр. И водный он не случайно. Водная энергия, это всегда про интеллект. Mm -hmm. Интеллект, коммуникацию, и мудрость. Поэтому все боевые качества нашего активного тигра, они должны использоваться очень мудро, они должны использоваться с умом. И тогда энергия года будет с вами идти плечом по плечу. Ну вот мы тут прочитали, что ваши коллеги называют январь не самым удачным месяцем этого года. Почему? На самом деле все не так печально, я бы не делала ставку на тяжелую энергетику января. А вот если смотреть чуть позже, период примерно с февраля по апрель, это время я бы, наверное, назвала достаточно, ну, не самым комфортным, да, и... На этот период, в первую очередь, я бы рекомендовала отказаться от идеи куда-то путешествовать, потому что это время крайне неблагоприятно для дальних перелетов и поездок. Давайте сразу разберемся с плохим. Какие еще месяцы неблагоприятны и для чего? Традиционно мы все знаем, что в астрологии есть такие кармические периоды, как коридоры затмений. Их будет два, и первый из них нас уже э, достигнет в конце апреля, и до середины мая мы должны быть крайне аккуратны ко всему происходящему в своей жизни вокруг, и второй коридор затмения у нас будет в ноябре. Вот эти два периода я рекомендую просто заранее обозначить для того, чтобы не делать каких-то очень ярких, активных действий в это время. Ну а чего ждать в другие месяцы? Я так понимаю, в январе все-таки мы выжидаем, а в феврале этой энергии прибавится или нет? Энергия вообще в этом году более гармоничная, более благосклонна к нам, ко всем. Если уж говорить с позиции звезд, то мир становится более дружелюбным во всех смыслах этого слова. И год тигра — это еще такая а, особенная звезда приходит. Называется она путешествующая лошадь. А, уже из самого, наверное, словосочетания понятно, что людей будет куда-то нести и гарцевать захочется, да? захочется, потому что удержать нас будет невозможно. Мы все захотим этой динамики, этого драйва, постоянных поездок. И что приятно, эти путешествия уже будут иметь большую свободу, чем это было раньше в нашей жизни. Но долгожданное лето, весна, э, какими они будут? Если брать лето, то Сразу после коридора затмения энергия становится более комфортной. июнь уже, да? Май, вторая половина и июнь. Но июнь и июль два месяца в плане финансовой энергетики обещают какие-то сложности. И может быть просто э, слишком большие расходы для многих из нас. Это не связано с отпусками. Это вероятность того, что финансовая э, программа в жизни каждого из нас может э, потребовать к себе большего внимания. Вера, а будут какие-то особо удачные дни? И каких сфер это будет касаться? Вообще, двадцать второй год очень богат на хорошие возможности. Это год очень активный, очень э, заставляющий всех нас чего-то обязательно сделать. И если вы будете в стороне, то, к сожалению, энергия пройдет мимо вас, и даже самые благоприятные дни пройдут тоже незамеченными. Вера, ну а кому-то повезет из знаков больше остальных? Вот можете назвать? И а, а, на... никому не очень. Смотрите, у нас планета большой удачи, Юпитер, да, вы знаете, это самый большой благодетель, в этом году наконец-то перейдет знак своей силы, в знак рыб. В самом конце года он уже перешел в рыбы. И сейчас он покровительствует двум стихиям, всем шести а, знаком. Это, соответственно, у нас водная стихия, потому что Юпитер... Рыбы, раки, скорпионы. На... Ры... Да, рыбы, раки, скорпионы. И у нас к ним же еще попадает земная стихия, да, это Тельцы, Девы и Козероги. Но Юпитер будет у нас менять свой знак. Первая половина года он находится в Рыбках, соответственно земным и водным знаком будет нести свою удачу в этом периоде. А с мая и по октябрь он перейдет в огненный Овен, О, вот. и здесь у нас уже огненные знаки и. То есть воздушные... после июня наше придет время, mm -hmm. да? Да, вторая половина года больше благоволит огненным и воздушным знаком как. Раз таки на оптимизм. Ну что, судя по твоему прогнозу, мы начинаем наконец расслабляться, выдыхать и жить полной жизнью? Я бы сказала так, что наконец-то мы можем почувствовать некое облегчение, потому что 22 год он действительно наполнен многими переменами, но эти перемены скорее положительные. Спасибо Вер, большое за такой оптимистичный. Бодрый прогноз. Мне уже стало легче. От одной только встречи с Верой. Спасибо, хорошего добро. дня и хорошего Спасибо. года. Спасибо и вам взаимно.